Немного распишем вам пример документирования российских военных преступлений, которые не лежат на поверхности, а про них мы узнаем путем старого доброго осента. Ну, рассказывай, что произошло и что за машина. Исходные данные. Первое. По словам танкиста ВСРФ на видео и по публикации в соцсетях АДЗ-пропагандистов, 16 марта 2022 года в населенном пункте Изюм российский танк Т-72БА вместе с экипажем попал под обстрел. По словам танкиста, слышим на видео, что танк скрывался возле школы. этого Получается, рядом с магазином, рядом с живыми домами, рядом со школами. Танк немного подгорел. Его погасили, и вроде бы он еще на ходу. Услышали обстрел либо минометов, либо града. Точно непонятно было. Выбегаем, вот. подбегаем в танк. Военнослужащий уже вылазит из танка. Вот. И наблюдаем, то, что внешние баки начали гореть из-за того, что в них попала... Там снаряд попал именно в баке. Вот. Но ввиду того, что вот снаряд осколочный, даже не сбил гусеницу, и в принципе все нормально, машина технически исправна. Второе. Волонтеры Информ напалм заметили это видео. Ираклий Камахидзе идентифицировал танкиста и определил, что на видео комментарий дает офицер Дмитрий Паас, уроженец города Кузнецк, Пензенской области, выпускник Казанского военного училища РФ. Опираясь на кадры видео и ориентируясь на памятник который видно на заднем плане за танком, мы определили точную геолокацию, с которой снято это видео и этот танк Т-72БА. Это село Капитоловка, Изюмского района Харьковской области. И там действительно возле памятника находится Капитоловская общеобразовательная школа. Примечательно, что этот памятник – братская могила, в которой похоронены 144 воина, погибших в боях за это село в годы Второй мировой войны. Собственно, получается, что этот памятник, где похоронены воевавшие против немецко-фашистских захватчиков солдаты, сейчас помог определить локацию уже нового рашистского захватчика Алаторцева, который непременно будет уничтожен или попадет в плен. Данные его матери, которая, судя по аватарке в соцсетях, очень любит своего сына, тоже уже определены. Продолжаем выжигать тьму.